Дети, вопрос, как переводится на английский язык слово устал? Я устала. Что, никто не знает в классе? Uh, может, отстуд? Что такое отстуд? Устал. Um, may I answer your question, please? Есть несколько вариантов перевода слова усталый. Первый вариант – это слово worn out. Очень устал, буквально износился, как старая одежда. I'm worn out. Второй вариант – это whacked. Такой измученный, измотанный. I'm whacked. А Третий вариант – это exhausted. Буквально истощен от усталости. Очень устал. I'm exhausted. Еще один интересный вариант – это burnt out. Выдохся, сгорел. I'm burnt out. И, наконец, пятый вариант – это drained. Переводится как высушенный от усталости. I feel totally drained. А что сказать просто «тайрд» нельзя было? «Айм тайрд, я устал». Садись, Смит. «Три».